6 ноября в нашей школе прошла встреча с известным российским математиком, блогером, руководителем проекта «Математика просто», ректором университета Дмитрия Пожарского Алексеем Саватеевым. Знаменитый математик был совершенно не похож на ученого. Живая и острунные манеры общения, постоянная улыбка, неформальная одежда. Все люди планеты делятся ровно на 10 типов, а именно те, которые знают двоичную систему и те, которые ее не знают. Конечно, я произнес то, что его надо читать в двоичной системе. Когда я сказал на ну, 10 типов, я прочел 10 в двоичной системе, то есть на 2 типа. А понять его могут те, кто знает. Так вот, число, записанное в двоичной системе, это многочлен, в, в котором расставили х по 2. Многочлен, в котором каждый коэффициент либо 0, либо 1. А обычное число, которое записано в обычной десятичной системе. Это, это многочлен, у которого коэффициент от 0 до 9 в и в него надо поставить их все равно 10. Алексей предложил ребятам решить задачи для автолюбителей, и теплая душевная обстановка никого не оставила равнодушным. Все ребята были увлечены решением. Вопрос, на какой суммарный угол он повернулся в процессе этого сюжета? Да? 360 градусов. Нет? 270? Нет? 360. Ещё думаем. 180. А, 470. 470. 470. Уже близко. 560. Нет. 520. 520. Совсем близко. 540. 540. Да. Математик рассказал ребятам про понятие транспортного напряжения, что его в Москве регулируют 20 специалистов, и они все очень крутые математики. Без их работы движение превратится в огромную пробку. Также есть решение организации движения, которые позволяют сэкономить 20 минут поездки. И несмотря на небольшую экономию, они важны, потому что это 20 минут на участке, где каждый день проезжают 8 тысяч водителей. Со счетом ребята справились с помощью подручных средств, калькулятора в смартфонах, но пару раз из зала отвечали с блеском. Можно сказать, вопрос. Вопрос. Видно, что Гибд класс, С уважением отозвался математик. Когда услышал решение задачи про количество автомобильных номеров 999 вариантов с цифрами, потому что номера три 0 нет. Спасибо Алексею Саватееву за чудесную встречу. Спасибо всем гостям, которые пришли на мероприятие. Мы надеемся, что наши ребята зарядились энергией и поняли, что математика это просто.